Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Мне подумалось, что, возможно, многие из вас хотели бы начать дома приготовление разных сырокопченых или варенокопченых деликатесов. Но вас останавливают мнимые сложности. Где найти нитритную соль, где найти коптильню, где вообще, в принципе, коптить. Короче, мнимые трудности придумывайте вы себе. Решил сегодня показать примитивнейший да нельзя рецепт свиных ребер. Варенокопченых, слегка копченых, легкий аромат дымка. Я их буду готовить без нитритной соли, потому что упрощаю этот рецепт, да нельзя. Поэтому в сыром виде их есть не стоит, ботулизм не дреблет. А в вареном, пожалуйста, например, в гороховом супе. Это будет м -м -м, вот такая вот штучка. В любом случае, то, что у вас получится, это будет на порядок. который а надо иногда вкуснее, чем все, что вы можете купить сейчас в магазинах. Коптильня не понадобится. Дача или свой дом для копчения тоже не понадобится. Нужен будет холодильник, надеюсь, он у вас есть. Все пропорции в описании под роликом и в конце этого видео тоже. Поехали. Для начала стоит запастись свиными ребрышками с толстым слоем мяса на них. Вот такие вот вполне подойдут. В этих кусочках мяса примерно столько же, сколько и костей. Весит эта парочка. Килограмм. Значит, на мясо приходится 500 граммов. На мой вкус для свинины, когда достаточно жирного мяса, идеальная посолка – это 2%. То есть на килограмм мясного сырья нужно 20 граммов соли. Мы прикинули, что здесь на этот килограмм половина – это мясо. То есть на эти 500 граммов мяса понадобится 10 граммов соли. Можно зависеть на точных весах, а можно примерно прикинуть. Чайная ложка без горки – это примерно 5 граммов соли. Я завешу, мне не сложно. На внутренней поверхности ребра есть пленка, обычно ее снимают. В нашем случае, сегодняшнем, это не принципиально, потому что ну, в любом случае договорились эти ребра перед употреблением варить, а значит она размочится. Для тех, кто все-таки нитритной соли уже запасся, я эту пленочку сниму. Не надо есть ребра без нитритной соли, приготовленные в сыром виде, даже после готовки, потому что бутылизм не дремлет. Вареным можно, потому что ботулотоксин, даже если есть э, бактерии к кластридиум ботулином, ботулотоксин разрушается при варке. Так, пленочку снимать очень просто. Подцепляем ножичком вот так вот, не очень удобно, конечно, и снимаем. А теперь просто мытираем соль и оставляем в холодильник на просолку на 5-7 дней, может даже побольше. Все очень просто, как видите. Ну, так, закрою посудину. Все, за эти 5-7 дней соль проникнешь внутрь мяса, повысится сматическое давление на стенки клеток, некоторые из них полопаются, в межклеточное пространство выйдет та самая клеточная жидкость, которую в том числе и белок содержит, короче, мясо даст сок, начнется процесс ферментации, улучшение вкуса мяса, короче, ждем. Прошла неделя, можно продолжать. Ребра я вынул из холодильника примерно 2 часа назад. Сейчас тепловая обработка. Отправлю их в духовку при температуре 85-90 градусов примерно на 30-40 минут. Режим конвекции включен. Мне надо их прогреть как минимум до 55 градусов и просушить снаружи, естественно. Пока этот процесс идет, подготовлюсь. На дно казана лист фольги. А на нее столовая ложка опилок. Сверху решетку. Это будет, конечно, не полноценное копчение, а всего лишь придание такого легкого аромата дыма. То есть это копчение не позволит вам сохранять долго этот продукт вне холодильника. Все прогрелось, теперь дымим. Включаю средний нагрев и жду, когда из-под крышки казана пойдет дымок, после чего убавляю до слабого и выдерживаю так 5 минут. Затем выключаю нагрев и, не открывая крышку, выдерживаю ребра там еще 20-25 минут, чтобы уже дым осел на ребрах. Прошло 25 минут с момента выключения нагрева, вот такие ребра у меня получились. Если бы слой мяса был меньше, я бы уже подвесил эти ребрышки где здесь проветриваться, часть на 2 на 4, а после этого убирал в холодильник на хранение. Но на этих ребрышках мяса довольно много, толстенькие кусочки, видите, так что опять их в духовку. Теперь с паром, то есть на дно противень с кипятком. и держу их еще час с включенной конвекцией при температуре 80 градусов. И вот так вот выглядит результат. Еще теплые ребрышки, мягкие уже, смотрите, вот мягкие вполне себе. Их еще нужно будет оставить, конечно, на воздухе, проветриваться, чтобы они продышались немного. Часа 4, может быть, 5, может быть, 8 часов. После чего отправлять в холодильник. Хранятся они именно в холодильнике, либо в морозильнике. На срезе они красивые. Сейчас увидите. Смотрите. На срезе красивые. Аромат прекрасный. Прекрасно. Гороховый суп с такими ребрышками великолепен. Как видите, можно ни нитридки не заводиться. Нет, естественно, вкус у них будет все-таки чуть похуже, чем если с нитридной солью солится, потому что при посолке нитридной солью появляется запах ветчинности. Здесь его нет, но все равно это прекрасные, сочные, очень ароматные свиные ребрышки для гороховых супов. Так что пользуйтесь, наслаждайтесь и готовьте. Огромное спасибо за компанию. Напоминаю, промокод Фредка позволит вам сэкономить на ножах Самура. Я вот сейчас пользовался Самура Альфа. Орезал на доске от подписчика. Видите, классная доска. Я ссылку на его инстаграм дам. Так вот, огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Я надеюсь, вам этот рецепт тем из вас, кто еще не занимался копчением, понравился. И да, еще один момент. Чтобы не заморачиваться с такой коптильней, если у вас есть вот такая тут металлическая сита, старенькая берете сито, вот так вот промяли его рукой. У вас получилась такая вот канавка. В эту канавку опилок насыпали, яблони или еще чего-то, которых напилить ножовкой, всем чего, или электрической китайской циркуляркой моментально она напиливается. Вот. И коптите в любом картонном ящике. Поставили на дно, э, вернее, дно у ящика убрали, поставили эту штуку на каменную, на плитку хотя бы на керамическую, запалили, чтобы дым, дымок пошел, коробкой прикрыли, снизу несколько дырок, чтобы воздух засасывался, сверху несколько дырок, чтобы дым выходил. И вот в такой коробке коптите вы свои ребра для начала, потом уже соорудите что-нибудь посерьезнее, если вас дело зацепит, а оно вас зацепит. Огромное спасибо за компанию, всем пока!